Привет, мои дорогие друзья и подписчики моего канала! С вами Наталья Блиданс. Я хочу вам рассказать про самый большой аквариум в Дубае. Находится этот замечательный аквариум в Дубай-Молле, в известном торговом развлекательном центре. Он имеет самую большую в мире панель для просмотра всех обитателей океанариума. Под океанариумом есть тоннель, предназначенный для наблюдения за морскими обитателями. Среди морских жителей аквариума насчитывается более 30 тысяч морских животных и рыб. Особое внимание привлекают тигровые акулы, скаты, осьминоги, крабы и всевозможные экзотические рыбы. Мне очень понравилась акула, которая плавает с открытым ртом. В этом аквариуме можно фотографировать и снимать на видео сколько угодно. Также самый большой аквариум мира предлагает аттракцион, захватывающий погружение в воду с акулами. В этом океанариуме живет несколько видов хищных животных среди которых песчаные и гигантская акула. Этот аквариум был занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Здесь проживает самая большая в мире коллекция песчаных тигровых акул. Всего в аквариуме обитают около 400 видов акул, осьминогов и скатов. Вход в аквариум находится на первом этаже Дубай-мола. Одной из особенностей аквариума является то, что за рыбками можно наблюдать не только через стенку, но и прогуливаясь по большому стеклянному тоннелю. Однажды здесь чуть не случилась трагедия, и почти месяц заведение было закрыто на реконструкцию из-за утечки воды. Как сообщили источники, произошла проблема в системе жизнеобеспечения. Однако люди утверждают, что трещина могла быть именно в стекле. Всех посетителей торгового центра эвакуировали в срочном порядке. В 2008 году акулы испортили официальное открытие. Когда живность стали заселять в аквариум, они съели более 40 видов рыб. Хотя эти акулы считают чуть ли не самыми спокойными обитателями. Также морские хищники неоднократно нападали на водолазов, которые работали над благоустройством аквариума. Также можно увидеть страшных рыб, у них постоянный голод. Самые первые акулы, которых пустили в этот аквариум, были большие песчаные серые акулы, которые начали истреблять своих сородичей. Потом слишком быстро они перекинулись и на водолазов. Но никто серьезно не пострадал. В 2010 году случилось событие, когда треснуло акриловое стекло, и вся вода начала вытекать наружу. Сейчас в этом океанариуме живут три разновидности акул песчаные, рифовые и тигровые. Обитает также рыба молот которая обычно погибает в неестественных условиях, но тут она живет. Очень много скатов, которые веселые и постоянно улыбаются. Дважды в день, в 10 и 2 часа дня водолазы спускаются, чтобы покормить рыбу. В это время доступ остается открытым, и можно понаблюдать за тем, как они кормят их. Мне очень понравилось посещение аквариума в Дубае. Особенно понравились скаты и множество акул. Также я попала на кормление их. Это было очень удивительно наблюдать за этим. Потом пошла смотреть остальные зоны. Я с удовольствием посмотрела всех обитателей аквариума и они мне очень понравились. Всем, кто первый раз в Дубае, я очень советую его посетить. Если будете когда-нибудь в Дубае, и особенно в Дубае молле то обязательно посетите этот океанариум. У вас будут впечатления и удовольствия от просмотра всего этого. В Дубае я была уже несколько раз. Я очень люблю Дубай за его культуру, архитектуру, красивые пляжи, очень мягкий песочек, очень теплая вода. У меня еще очень много видео в Дубае, и я буду добавлять их всех. Вы также можете написать, что вам понравилось Дубай, если вы там были или планируете посетить. Друзья, если у вас есть какие-нибудь вопросы по Дубаю, можете спрашивать у меня в комментариях. Также подписывайтесь на все мои каналы, ставьте лайки, добавляйте видео свои избранные и пишите, что бы вы хотели еще узнать о странах или обо мне. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Я всех обнимаю целую. Желаю вам отличного дня и хорошего настроения.